Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 20 часов московского времени, а это значит, что мы всех рады видеть на нашем еженедельном сборе, который дружественно так называется Easy Busy Life. Мы подводим итоги недели, рассказываем о том, что у нас произошло за эту неделю, какие события мы посетили, какие события мы провели, ну и, конечно же, поделимся с вами мыслями, идеями, разработками, уже совершенными какими-то действиями, которые нас э, на этой неделе будут ждать. В общем, новости все самое интересное и самое сочное из сообщества Изи -Бизи. Ну и, конечно же, передаю прям сразу же эстафетную палочку вещания Анатолию. Анатолий, добрый вечер. Расскажи, что произошло, что у тебя есть рассказать. В общем, мы с нетерпением ждем от тебя новостей. Да, всем привет. Сереж, привет. кто да. все присутствует, всем привет. В общем, я подготовил, как всегда, за последние пять минут целое выступление на полтора часа. Вот. Uh, в общем, у меня сегодня есть семь пунктов в которой нам нужно нам нужно будет пройтись то есть с одной стороны я вам покажу как мы теперь можем сами переводить сайт на любые языки в мире я вам сегодня покажу уже ну, так скажем так занавесочку приоткрою о криптоноиде потому что мы про него где-то один раз услышали мы думаем что мы себе что-то на нем представляем что вот он какой-то такой будет сервис там да вот сегодня я вам уже покажу функционал сайта и покажу ну, с чем мы вообще столкнемся вот соответственно Uh, проговорю, а, я, я картиночку не успел, хотя я это сделаю быстренько, проговорю, покажу вам картиночку, а, нет, стоп, я все сделал, у меня есть картиночка по аналитике, чтобы вы понимали, то есть, ну, насколько это интересный сервис, uh, потом, uh, я бы сегодня, наверное, еще затронул с удовольствием, потому что вопросов много идет со стороны сообщества немножечко о uh, Robotics, о, о Crypto Robotics, uh, более того, у меня на компьютере установлен терминал, это очень большой такой важный такой фактор, когда что-то на ICO не просто заявляется, а что-то заявилось, но это уже в рабочем функционале, да, то есть это такое большое. Потом у меня есть один анонс про пуш-уведомления, есть еще там один анонс, вот, и еще один анонс, в общем, еще три маленьких анонса, но я их буду рассказывать в самом конце, если вы не против, конечно. Так, сейчас я еще себе тогда открою, где там нам люди пишут. А люди нам пишут, где. Люди нам пишут, на нашем канале на YouTube. Прям заходишь, находишь Изи Бизи Life в прямом эфире, открываешь, и там прям весь чат будет виден. Да, да, да. Только я сейчас соображу, быстренько. Давайте я давай тебе ссылку сейчас скину. Да, я найду. Что -то, что -то. Uh -huh. Я же уже с YouTube познакомился еще, как только YouTube появился. Так, немцы тут у меня. Так, мой канал. И вот она. Yeah. Все отлично. Все я вижу, я вижу, я вижу. Во, всем привет. Ой, у нас 225 человек, друзья. Можете на самом деле еще своим сейчас близким говорить, что пора заходить. О, Серега Андреев, привет. Ссылки на Zoom нету. Давайте я вам сразу же сделаю анонс. Вы, наверное, обратили внимание, что российское государство борется там, с разного рода сейчас онлайн предпринимателями да, так это назовем и соответственно забанили нам какой-то какие-то сервисы. И один из этих сервисов всеми нами любимый Telegram, но ну, мы что-то быстро нашли его как обходить. Конечно, нам сейчас звонить через него сложнее, но тем не менее мы можем через него переписываться и пользоваться группами. Вот. А, так вот, под этот замес попал не только Telegram, но и еще несколько других сервисов, такие как Google или такие как Zoom. То есть в Zoom сейчас реальные сложности, а, в связи с чем, с технически, я не могу что-то вам объяснить. но и смысла нет, я же не технический руководитель Zoom. Вот, а, да, давайте посмотрим тогда. Первое, что я вам хотел сегодня обязательно показать, так это, наверное, то, что наш сайт уже сейчас учится, разговаривать на разных языках. Давайте посмотрим, как это будет. Вот я сейчас как раз показывал немцам, у меня немцы были. Демонстрация, поделиться. Сейчас видно, наверное, демонстрацию уже, да, Сергей? Так, окей, вот смотрите, вот у меня на немецком языке, допустим, и вот здесь вот я вижу, что, ну, допустим, где-то вот это слово, например, неправильное. Смотрите, я на него два раза нажимаю, и у меня открывается, я уже выбираю, что это на немецком языке, система уже знает, что здесь, и пишу, что слово, например, ну, я тоже самое написал, и говорю, что отправить. Ваше предложение принято. Что происходит в этот момент? Вот так мы можем делать практически на любые слова. То есть, если мы где-то видим, что где-то что-то не так, или вы видите, что вам это не нравится, что вы бы хотели, чтобы это выглядело по-другому, давайте я на русский язык перейду, то каждый из нас может этим заниматься. Вот. А теперь куда идет? Вот здесь видите кнопочка перевода. Когда вы нажимаете на переводы, здесь вот уже видно, что... Uh, у нас, например, фраза translations на английском языке стоит русская, переводы. Люди добавили, и вот англичане уже отреагировали говорят: да, здесь нужно так сделать. Uh, вот у нас здесь, например, слово стоит маркетинг. Да? Кто-то написал, что, ну, наверное, удобнее было бы логичнее статистика, потому что там же не маркетинг, там статистика по маркетингу. Вот Кто-то говорит, что да, это крутая идея, кто-то говорит нет. И вот так вот наша система определяет, где какие слова должны быть, и обновление происходит раз в две недели. Вот. Это первая такая штука, которая была внедрена на этой неделе, и я вам так скажу, что... Оно, может быть, ну, звучит, что «Ой, как все просто, что там всего лишь два раза кликнуть». там Это целая система, которая прошивался весь сайт, и э, нам нужно было понимать, как эта система уже будет работать тоже в рабочем режиме, сейчас я отключу, чтобы мне было видно, вот. как это будет работать в рабочем режиме, чтобы нам понимать, как ее еще улучшить и усовершенствовать. То есть на, в этот момент мы с вами приблизились еще на один шаг к автономной организации, потому что теперь нам не нужно работать с, с переводчиками, с помощниками в разных странах, да, потом оптимизировать эти тексты, а сами люди, сами люди будут Оптимизировать свой сайт. Это вот такая новость у нас хорошая, которая уже запущенная, рабочая, прям э, в релизе. Ну-ка я посмотрю, интересно, люди что-нибудь пишут. А это вообще интересно? Вообще, это вообще интересно интересно. Люди, дайте обратную связь. там, Что это? Это революцию победить нельзя. ой ой всем привет. Так, ага, так, кто-то говорит, круто. Вот Аня Новитовская говорит, круто. Так, ну я думаю, что это тоже хорошая новость, на самом деле, потому что мы реально старались. Так, следующее, что бы я вам хотел показать, ну, давайте такой небольшой анонс, коль уж у меня включено. Сейчас уже это все дело. Сейчас. А, я же телефон отключил. Такой секунд. Хотел вам что-то показать. Телефон подключил, телефон уже отключил. Так, сейчас я все позакрываю. Завершить. Серега, у тебя что-то энергии много, ты постоянно шевелишься. Ну да, бьет ключом, и все продолжает. Что, ты что, в прорунику упал столько? Это хорошо. Так, все, вот у меня готовая штука. Сейчас я хочу еще показать следующее направление, которое мы сейчас еще дополнительно занимались на этой неделе. А, сейчас я экран туда открою. Так, демонстрация. Поделиться. Ну, вот сейчас, на экран уже видно, да? Э, кстати, э, у меня такое ощущение, что кто-то нажал на Сергея и видно только Сергея. Э, может быть, такое? Я нажал только на тебя. И вот а, ты -то нажал ты на меня. То есть, да, то есть, там нужно, чтобы Бера нажала только на меня. Тогда видно, будет мой экран. Ну, да. Так, да. ладно, ребят, смотрите. Э, на экран. Сейчас на экран сейчас видно. Я Серегу так спрячу тогда. Да, давай. А давай видео отключу. А, ну или отключи, да. Ну, вот смотрите, экран, да. А, то есть, смотрите, у нас сейчас много коммуникации идет именно через Телеграм. И, соответственно, а, и кто-то сегодня уже, кто в этом был у нас, а, вы уже обратили внимание, что у нас появились такие своего рода стикеры. А, стикеры у нас а, какого характера? Вот Сережа, например, может пожелать вагон добра тебе. А, Сережа наш, да? А, или, например, а, или, например, что у нас есть тут еще а, вот, например, Даза это от Саша. Наша а, так не делать так больше. Биткоинов слышали? Думаем детей. А вот мне вот это нравится. Смотрите, купи vip Дядь Вова наш, смотрите, такой серьезный, говорит ВИП купи. Вот. Ну и, а если не нравится, ну давай, до свидания тогда. Вот, это первые 10 стикеров, которые мы сейчас добавили, они, э, ну, так я вам скажу, они... Э, так, э, это первые 10, а их будет все вместе, их все вместе сейчас будет около, э, около 20 штук, вот, и, соответственно, с этими стикерами можно будет коммуницировать. То есть на каждом стикере есть... Э, а, кстати, я вам отключил, даже не показал, как это можно подписаться. То есть на каждом стикере есть... Э, логотип Изи-Бизи, и э, эти все стикеры, то есть, если вы где-то, например, увидели этот стикер, на него можно нажать и на плюсик, и он добавится к вам, то есть, соответственно, вы также сможете коммуницировать. То есть, э, сейчас там еще 10 всяких смешных, еще новых дополнительных будет, и э, да и можно будет э, еще популяризировать быстрее. Потом, э, помните, у нас еще было, если я буду делать закладочки, что я уже сказал, а потом, помните, у нас еще было с вами... Uh, у нас еще было с вами, uh, ну, я не знаю, кто-то установил, кто-то нет. Была такая заставочка из космоса, границ не видно. То есть это такая своего рода мотивационная заставка, которую мы uh, будем делать раз в месяц. Uh, и я сегодня вот уже видел новую заставку, вам понравится, реально. Я ее когда увидел, там очень-очень-очень круто сделано. И так, сейчас я выключу все остальные. Очень-очень круто сделано, и на этот месяц у нас будет тоже... Вот, да, кстати, австрийцы вот только что пишут, что готово видео, то, что в Австрии было мероприятие, вот, и скоро будет фото и видео отчет тоже. Так, хорошо, следующее, что я бы сегодня хотел показать, а вот, кстати, вот это вот я уже отметил, следующее, что бы я сегодня хотел показать, это, это то, что у нас появился сервис, у нас появился сервис, Пуш уведомлений. То есть, когда вы приходите на сайт, у кого-то здесь справа появится, у кого-то здесь, вернее, у кого-то здесь слева сверху, у кого-то здесь справа снизу. В зависимости от того, какая у вас операционная система. Так вот, вы можете подписаться на пуш уведомления, и даже если вы в данный момент не находитесь, например, на сайте, да, то вам все равно поверх всех сайтов будет приходить такое уведомление, что начался вебинар или там какой-то анонс, или а, посмотрите это, посмотрите здесь. То есть мы, понятно, что не будем перегружать, то есть максимально это одно в день должно быть сообщение, в идеале это 2-3 а, в неделю. Но посмотрим, мы вот сейчас как раз принимаем решение, то есть как грамотно это делать. Скорее всего, что, может быть, даже будет так, что начался вебинар, и, допустим, вы на немецком языке у вас включены, ну, или на русском, да, и на русском вебинар, то вам тоже приходит умение, начался вебинар, вот, и также мы хотим сделать, чтобы на контентном сайте, на самом непосредственно, чтобы там тоже было, сейчас я вот тут. а, вы же мой экран уже, наверное, не видите, да, а, нет, видно же мой экран, да, видно. Вот, чтобы а, здесь было тоже видно, что, например, вот сейчас идет у нас вебинар, да, вот он должен светиться а, красненьким, что, ну, как вебинар онлайн, то есть это тоже должно а, еще появиться. А, более того, мы сейчас приступили к разработке а, усовершенствованного, более усовершенствованного интерфейса именно для контентного сайта. А, то есть у меня я буду принимать дизайн в середине июня, а, и, соответственно, там уже потом сверстаем. Я думаю, может быть, к июлю уже будет готова обновленная версия. Uh, то есть вот на этой базе она будет улучшена, то есть она будет более, ну, более удобная, в общем, скажем так, да, чтобы сейчас долго это все дело не растягивать. Так, по пушу мы с вами прошли. Uh, следующее, что я вам хотел показать, uh, немножко поговорить с вами о сервисе Криптоноид, uh, и тем более, что... Ну, или хотя давайте, что перед тем, как мы uh, на Криптоноид еще не ушли, я его лучше в конце вам покажу, а потом вопрос-ответ с вами поделаем. А сейчас я вам покажу... Uh, у меня уже просто открытый рабочий терминал. Uh, сейчас, секунду. Я тогда отключу видео. Так. Ваш режим виден всем участникам. Так, а вы реально видите мой экран? Mm -hmm. а, я не пойму. А мой экран видно? Uh, сейчас нет. Потому что у меня пока будто видно. Что-то Google, видать, подключивает. Ну хорошо, в общем, смотрите. Мы на прошлой неделе, если не ошибаюсь, это была прошлой неделе, мы освещали, неделю до, в общем, освещали, что сейчас из Казани разработчики проводят ICO. ICO было это по кто помнит, кто был на этом а, вебинаре, а, там, кстати, был один из адвайзеров, а, а, Иван Щербаков, и наш тоже спикер уже, можно сказать, на постоянной основе в а, сообществе, и, соответственно, а, сам руководитель и основатель этого проекта. А, речь шла о том, что у нас сейчас очень много разных бирж, да, на каждой бирже свой а, разный интерфейс. Есть определенные неудобства, ну, во-первых, нужно привыкнуть, ну, допустим, я привык, это каждый раз авторизироваться, выходить, это тоже неудобство. Или, например, когда я делаю анализ непосредственного графика, то у меня, допустим, сайт обновился, у меня все слетело, то есть не нужно каждый раз, то есть этот инструмент крайне неудобен. На рынке... Форекс, например, уже давным-давно есть такие терминалы, то есть он называется МТ4, уже есть МТ5, то есть кто на Форекс торговал, они знают, что это такое. Что это такое? Это одно такое место, вот я в этом терминал этот себе скачал на компьютер, установил, я этот терминал могу соединить со своими биржевыми аккаунтами, где бы я ни работал, там Bitrix, Polonix, как бы там все они назывались, там много всяких разных, да, и я в одном терминале могу видеть аналитику, то есть сколько у меня вообще в общем на счету денег, с одной стороны. С другой стороны, я могу рисовать все графики, все графики эти сохраняются. С третьей, с третьей, стороны, с третьей стороны, я могу там купить себе бота. Перед тем, как покупаю, я его могу протестировать. Либо я могу, например, создать своего бота и предложить его на продажу. Вот. И кроме этого, следующее развитие площадки – это будет это пам-счета, так называемые по-русски, по-моему, это пам счет, как раз называется, когда, например, трейдер там где-то может находиться, непонятно в какой точке планеты, но он может хорошо, успешно торговать, и в тот момент, когда вы на него подписались, то есть вы можете дублировать его сделки. То есть это это площадка стоит ничего для конечного потребителя, это, это значит массовое распространение, она крайне удобная, то есть трейдеры ее полюбят, так как трейдеры полюбили площадку MT4, то есть это, ну, как это незаменимый инструмент. То есть, если вы хотите торговать автоматизированно, то есть вам нужна будет подобная вот площадка. Соответственно, здесь очень большой будущий потенциал. Но что самое интересное, то есть, например, когда я выбираю для себя стартапы, да, то есть здесь, важно, э, ну, здесь два аспекта на самом деле важны. Перед тем, как я сейчас буду показывать терминал, я вам просто хочу эти аспекты просто напомнить, да. Аспект номер один, то есть самый важный, наверное, такой аспект, да? это не сама идея важна, то есть сама идея, вы знаете, идейных людей очень много, а важна именно реализация, то есть кто стоит за проектом, то есть, насколько он туда вложился сам, то есть, ну, насколько он себе ну, заднего хода не оставил, да, то есть сломал эту ручку, чтобы назад уже не ехать, да, то есть кто в команде, кто поддерживает, да, то есть какие маркетинговые стратегии проводятся, да, то есть на каком этапе реализован продукт. То есть есть определенные там факторы. Да? Вот. Одни из самых важных это на каком этапе реализация продукта и э, второй фактор, кто стоит за, кто стоит у руля. То есть эта душа горит тем, что делает, или эта душа просто тупо хочет денег позарабатывать. То есть это разные такие вещи. Да? Вот. То есть здесь вот для себя, то есть моя аналитика мне сказала, что мне здесь нравится, тем более меня пригласили тоже как адвайзер, то есть я принимаю участие, то есть, это вот реально, то есть мне очень симпатизирует этот проект. Да? Вот. И, и самое важное, э, и вот второй важный момент да, это чтобы не было фанатизма. А потому что я знаю, что я вот от себя даже отталкиваюсь То есть в какой-то момент, когда я начинал строить бизнес, э, горячие там эти головы, э, горячая там голова, когда э, все море по колено и, э, такой, и, и рисковать охота и все. Я вам скажу, что финансы и, э, финансы и риски они где-то идут параллельно, да? но все-таки голову нужно держать на плечах. То есть, например, давайте еще раз я проговорю, э, когда вы принимаете участие э, в каком-то ICO, ICO это крайне рисковое начинание, то есть это еще нету даже монеты, и еще листинга даже нету, да? то есть и вообще ну, не факт, что она где-то выйдет, да? поэтому это является, ну, как очень рисковым активом, да, то есть вот мы возьмем криптовалюту или криптоиндустрию в целом, это уже очень рисковый актив. Да? А ICO на этом рынке еще более рисковый. Соответственно, если у меня а, есть какая-то сумма, с которой я работаю, да? то есть это ну, там разные. Может, да, может золото быть у меня а, там, ну, допустим, вот общий портфель создается, да, это золото, это может быть квартира, там какая-то недвижимость, да? а, там серебро, а, какие-то акции, фонды. То есть, кто в этом разбирается, там они сами там знают, как это устроено. Да? Вот. А процентов 10-20 у меня идет на риск. Рисковые активы. Так вот, смотрите, если мы говорим даже о 20%, которые от, вот, допустим, у меня есть 1000 долларов там, да, вот для рисковых активов, 1000 долларов вы можете еще раз ну, разделить и сказать, что процентов от этих 1000 долларов у меня пойдет именно на, на супер рисковый, на ICO. И из этих 20% можете еще раз на 10 поделить и вот такими маленькими суммами заходить в ICO. Как правило, на пре-ICO есть какой-то минимальный порог входа. Один эфириум, там 5 эфириумов, 10, 20 эфириумов, в зависимости от того, какой стартап, в зависимости от того, какая фаза при-пре-ICO или уже при-ICO началась, или у вас какие-то отдельные договоренности там, с, с организаторами. Да? То есть это все нужно учитывать. Так вот, я к чему это все рассказываю, чтобы не было фанатизма. То, что я вам сейчас покажу это реально мощнейший инструмент. Но, опять же, помните всегда, я всегда это говорил и говорю, и буду дальше говорить. Мы не знаем того, чего мы не знаем. Мы можем предполагать, мы можем быть на что-то надеяться. Мы можем быть уверены даже от себя внутри и отталкиваться от своего старого опыта, что да, все сработает. Но мы не знаем того, чего мы не знаем. И поэтому не нужно фанатеть и не нужно последние деньги нести куда-то и думать, что вот теперь я точно стану миллионером. Как правило, срабатывает... То есть в этот момент, когда мы несем последние деньги, я вам просто даже по, ну, по энергетической психологии скажу, да, то я очень сильно волнуюсь, я придаю этому особое внимание. В тот момент, когда я придаю чему-то особое внимание, то ну, я создаю такую своего рода поляризацию, поля... да? то есть это выхожу из баланса. И в тот момент, когда я выхожу из баланса, э, приходят силы, которые стучат по башке. Вот. Я сейчас детализировать это все не буду, потому что я не профессор по этим делам, но из моих личных наблюдений и анализа, которые я провожу вообще в жизни и в бизнесе, я могу сказать, что это точно работает. Поэтому спокойно, сбалансировано. А, без какого-то там мега-супер-внимания, а, а холодно смотрим на вещи. Ну, а теперь я вам покажу, как будет терминал будущего выглядеть. Ну, если хотите, конечно, сейчас. Кстати, интересно, какая у нас задержка. Скажите, если хотите, поставьте плюсики. Мне интересно, какая у вас задержка, я сейчас посмотрю. Так. Когда будут ссылки на покупку токенов для выхода на ICO? А, давайте так, смотрите, сейчас все вопросы, которые у вас сейчас будут, ладно, вы их сейчас запомните себе, и потом, когда я буду читать снова вопросы, я буду вам на них э, отвечать, а то сейчас мы просто запутаемся, и я буду вперед-назад скакать. А я вам сейчас лучше покажу э, сам терминал, э, то есть мне уже, я его уже установил, то есть это ну, такая базовая версия, то есть она еще э, не весь функционал подключен, но кое-что мы уже с вами сможем э, посмотреть. Так, вот обратите, пожалуйста, внимание, вот так выглядит терминал. Так, сейчас я побольше сделаю. Надеюсь, что вам его хорошо будет вот видно. Вот так, наверное, максимально. То есть это максимально, что я могу а, приблизить. Вот обратите внимание, здесь с левой стороны у меня есть разные биржи. То есть первый подключен это, это Bittrex, Poloniex, Speedfinex ну и так далее. Вот. что я могу сделать? Я открываю, выбираю какую-то пару, ну, допустим, Light USDT, и у меня уже, обратите внимание, на битриксе e Light USDT открывается график. Сейчас он подгружается. То есть это еще не рабочая версия, тестовая, поэтому она чуть-чуть медленнее работает. Вот у меня подгрузился график. Что я могу на этом графике сделать? То есть, у меня здесь есть разного рода инструменты. Например, я могу рисовать трендовые линии. Да? то есть я могу э, для более детального анализа то есть у меня здесь есть доп инструменты всякие да здесь еще не все подключено ну примерно чтобы показать вам вот так это может выглядеть трендовая линия то есть Короче, я сейчас не буду это все показывать, вы потом сами все посмотрите. То есть вы можете полностью составлять и анализировать. То есть все, что касается теханализа, здесь очень круто а, реализовано. Вот, Кроме теханализа, то есть здесь есть, вы можете разными цветами работать. В общем, вы можете дотягивать, перетягивать, уносить, затягивать, там что хотите а, с этими делами здесь делать. Здесь есть разного рода индикаторы. Здесь вы можете а, поменять а, линии, то есть если вам какие-то определенные линии нужны. Так, сейчас я его удаляю, да ну видите у меня еще функционал с ней подключенный вот а, здесь у нас а, вы можете прыгать например смотрите вот я с Битрикса убежал на BTC USD, да то есть вот я здесь на этом графике я могу его а, а, посмотреть в перспективе 30 минут или я могу сказать ну ка покажи мне пожалуйста график на часовике то есть здесь каждая теперь каждая колоночка теперь час идет да все. Вот здесь вот вы можете видеть, где сейчас находится биткоин по отношению с тем, где он был. В общем, здесь вот дальше дополнительно, видите, роботы. То есть здесь сейчас этот сервис недоступен. Когда вы сюда будете нажимать, вы можете выбрать себе робота, протестировать его стратегию. Вы можете отслеживать там свои ордера. Вот здесь вы можете видеть весь свой баланс. Он прямо подгружается. Я сюда еще просто ничего не подключал, это тестовое. Сюда подгружаются все ваши биржи, и вы видите конкретно на какой бирже сколько у вас активов. Uh, да, здесь вы можете видеть uh, ваш uh, to, uh, ну, как, короче, ваш счет uh, по робо, да? то есть это тоже функция не подключена, вот. вы можете управлять своим аккаунтом, вы можете управлять аккаунтом бирж, uh, добавляете, например, новый аккаунт выбираете из списка биржи, то есть, допустим, это битрикс, API-ключ вы делаете прямо на битриксе, секретный ключ вы берете прямо на Bitrix и подключаете. Я уже на своем рабочем компьютере пробовал, 4 биржи подключил, ну, реально прикольная штука, то есть мне теперь не нужно каждый раз идти куда-то на полоникс, я могу прямо здесь включить полоникс, я скажу, окей, кто мне интересен, все, вот у меня открылся график и уже вот здесь вот, а, да, я просто биржи нету. Короче, как только биржа появляется, то здесь уже появляются кнопки купить, продать, а, все, что с этим связано. То есть ну, реально очень нужно. Более того, то есть я могу, видите, я какие-то вкладки пооткрывал, то есть я могу с ними работать здесь. Причем, смотрите, я с полоникса, с полоникса мгновенно переместился на битрекс. Да? Или вот EOS, например. Кстати, коль уж вы пришли на прямую трансляцию, могу вам дать рекомендации, если хотите, конечно же, поставьте плюсики, вы уже, наверное, догадались, в чем рекомендация пойдет, обратите внимание на EOS, да, просто обратите внимание и переформируйте свой портфель, часть сюда зайдите, то есть есть очень большая вероятность, что мы очень скоро иксанем. Вот, так, ладно, окей, здесь, я думаю, по терминалу понятно. Если есть какие-то вопросы, то вы сейчас их запишите, а мы потом с вами пройдемся, хорошо? Так, э, окей, у нас просто уже 29 минут, а мне вам еще надо кое-что показать. Так, это я пока убираю. Сереж, ну интересно хоть что чуть, -чуть А, да, плюсики идут, хотят. Ребят, насчет плюсиков, это я что говорил, что, вот смотрите, обратите внимание, EOS. Вот, EOS, обратите внимание. Вот. Купить... А, вы, наверное, пишете сейчас, где купить, где купить, где купить, где купить, наверное, это роботокены, то вам нужно обратиться к вашему спонсору, он вам предоставит ссылочку, и по этой ссылочке вам все... Я, я спонсору и пишу как раз. А? А, ну я да. Я спонсору и пишу как раз. Да-да-да. Это ну, надо как соблюдать этику, то есть мы же здесь как объединение, то есть мы собрались по интересам, и мы с вами знакомы где-то как-то через кого-то. Поэтому старайтесь не нарушать не нарушать вот этих отношений, потому что человек уже проявил о вас заботу, и обратитесь к нему. Если он уже сам не принимает участие, конечно, он уже может вас перенаправить дальше. Но я считаю, что это этически крайне важно друг друга поддерживать. Хорошо? Только видео, видео свое сделай, а то мы экран твой видим. А, а, ну да. Ну, я, в принципе, сейчас хочу еще на экране кое-что показать. Мне просто сегодня немцы попросили без 20 к ним еще выйти, у них сегодня тоже будет там а, такой из-бези-лайф своего рода, и вот они попросили меня присоединиться. Так, хорошо, давайте немножечко по криптонойде еще поговорим. А, криптоноид. Экран мой видно, да, Сереж? Да, видно. Все отлично. Да. Вот так выглядит сайт а, криптоноида. Да? Давайте посмотрим, с чем мы здесь столкнемся, то есть это аналитика, которая изменит твою жизнь, то есть вот здесь вы сможете видеть на всех своих биржах свой график, то есть как у вас идет рост вашего инвестиционного портфеля, график изменения портфеля, то есть основан на сигналах топ-аналитиков, вот таким образом вы будете видеть здесь топ-аналитики, то есть самые лучшие сигналы, то есть вы будете видеть прям ну как их в списке то есть этот список будет двигаться как слайдер своего рода а здесь вы будете видеть именно здесь именно каналы да а вот здесь вы будете видеть именно сигналы да? то есть вы самый большой, короче здесь будет я сейчас не помню сколько но по-моему около там не знаю сколько короче сколько-то сигналов лучше будет отображено и э, вы будете видеть сколько какой сигнал дал максимальный профит да? то есть вплоть до того что какие сигналы здесь есть вот кстати прошу обратить ваше внимание на ценнике. Если вы думаете, что этот сервис ничего не стоит, то вы заблуждаетесь. То есть примерная оценка, то есть это сейчас понятно еще дизайн, но мы вот сейчас как раз консультируемся, то есть с ребятами, с организаторами, то есть это дело. То есть этот сервис будет стоить что-то около 500 долларов в месяц, чтобы вы понимали. Дает ли он профиты? Я вам сегодня тоже покажу. Я вот здесь взял, мы делали, мы подбивали как раз один канал. Вот, и от одного канала мы вытащили сигналы с 3-го, видите, вот с 3-го, не знаю, так, надеюсь, видно сейчас, с 3-го, с 3 1-го по 16-е третье, то есть по 16 марта. То есть на что мы обращали внимание? То есть на как, какая монета, то есть вот ее тикер. Да? Здесь на какой бирже? Обратите внимание, мы с этого канала взяли только одну биржу, а он работает на трех биржах. да, То есть это еще Полоникс и Bittrex. То есть мы оттуда даже сигналы не выкачивали. То есть мы здесь отметили входы, как мы делали. По графикам понятно следили и обратите внимание у нас продажи э, на этом сервисе не идут так что мы ждем до, до цели а она подпродает на протяжении всего этапа то есть ну, есть определенная стратегия то есть как как выводить в без, безубыточность э, клиента да вот э, и вот то что вы сейчас видите обратите внимание что с 1 3 это был как раз падающий рынок то есть это когда все начало тупо валиться вниз тем не менее э, на этом рынке вы видите вот по доходности сигналов, то есть мы заходили в рынок с одним биткоином, то есть вот, например, с одного сигнала мы вытащили 0.57, с одного сигнала мы ничего практически не вытащили, с одного сигнала 0.2, ну и так далее. В общем, сделали еще ну, аналитическую, ну, чтобы картинка была более доступная, то есть вот здесь вы видите рост портфеля. У нас показал 374 процента. Обратите внимание в биткоинах, то есть э, бывают компании, куда вы приходите ну, или там сервисы, и вам обещают проценты, там, 30%, 100%, там, я не знаю, там, 150, там, 200% в евро. Это неинтересно, или в долларах. Интересно в биткоинах, потому что биткоин является ценностью на данный момент, и, соответственно, нас не интересует, сколько вы в евро зарабатываете, нас интересует, сколько вы в биткоинах зарабатываете. Так вот, представьте, что а, вот с этого одного канала, только с одной биржи, за два с половиной месяца на падающем рынке он показал вот такой результат. Так, ладно, результат мы прошли. По цифрам, я думаю, вы понимаете, почему, почему например, я, э, ну, я, наверное, не отношусь к категории людей, которые там звонит и говорит там, go, го, go, побежали все там что-то покупать. Я всегда говорю один раз и еще один раз так спокойным голосом предупреждаю. Э, вот сейчас, например, э, чтобы пользоваться этим, э, этим сервисом на протяжении 6 месяцев, вы, ваши знакомые, близкие или друзья, э, вам хватает всего лишь, вам всего лишь хватает Basic Plus. То есть, ну, примерно сегодня это там что-то около там 100, ну, пусть там 140 долларов. На 6 месяцев вы получите этот сервис. Все, кто в ближайшие 7 дней не успеет до 30 числа. Только с VIP, -а. но VIP -а тоже будет, скорее всего, на один месяц продлен такой бонус, да, то есть из випа а, то есть в течение месяца, кто зайдет, у них тоже будет на 6 месяцев свободно. И как только этот бонусный май месяц закончится, с того месяца у нас будут примерные условия, как вы видите здесь, но только а, с преимуществом для сообщества. Да? То есть у сообщества будет преимущество, то есть мы будем чуть-чуть дешевле, то есть а, ну, мы сможем предлагать клиентам чуть-чуть дешевле, чем на рынке на свободном. На свободном рынке будут цены чуть-чуть выше. Так, хорошо, пойдемте посмотрим, что здесь еще у нас есть. Вот так выглядит страничка авторизации, то есть вы можете авторизироваться через свои соцсети, если вам это удобно. Вот так выглядит страничка регистрации, вот так выглядит восстановление пароля, если вдруг это кому-то понадобится. а Опыт показывает, что всегда это кому-то понадобится. Здесь человек сможет выбирать себе тариф, он может оплачивать себе ну, на сколько-то месяцев его взять и... Соответственно, оплатить он сможет на данный момент криптой. То есть для того, чтобы оплата проходила в фиате, мы над этим работаем. То есть у нас сейчас предварительные решения есть, но все эти решения они требуют времени. То есть лето мы будем работать еще на криптах, дальше будем смотреть ближе к осени. Так, смотрим дальше. Восстановление доступа. Вот аналитика, смотрите, каналы будут выглядеть вот так вот, самые доходные каналы, то есть вы видите доходность их, вы видите сколько сигналов дает в неделю какой-то канал, вы видите сколько процентуально положительные сигналы были, вы видите сколько сигналов вы сами приняли. Потому что в начальном этапе будет так, что вам будет приходить уведомление на мобильный телефон, вы будете его, на нем будет две кнопочки «взять» или «отказать». И, и вот здесь вы будете видеть принятые сигналы. Здесь вы будете видеть, сколько подписчиков у какого-то из этих каналов на этом сервисе, и вы сможете видеть профит каналов за все время. Да? То есть вот так вы сможете анализировать эти каналы. То есть у нас сейчас -то около 50 каналов, которые сюда будут добавляться пошагово, один за другим. Так, хорошо, следующее, что у нас ожидает, это топовые сигналы, то есть 30 топ-сигналов, то есть вы будете видеть, где, в какое время, какой профит э, и сколько человек приняли этот сигнал, то есть здесь такая, своего рода, тоже небольшая аналитика, и, и, а, и вы еще сможете видеть от каждого канала каждый сигнал, то есть вы сможете отслеживать, вот смотрите, как мы вот здесь вот делали на графике, Сейчас я, на вам увеличу, чтобы было понятнее, что я имею в виду. Вот здесь, вот, как мы делали на графике, вот, обратите внимание, вот доходность по сигналам, да, вот, у нас здесь вышло так, что э, сигналы приходили 4 или 5 процентов в минус, потом срабатывает стоп-лосс. стоп плюс это когда... Например, сигнал пришел, он должен платить туда, но условно не так, и он пошел мимо. Для того, чтобы не рисковать депозитом, эти сделки закрываются в минус 4%. Вот. И потом, получается, какие-то сигналы у нас лучший сигнал на этом этапе отработал на 57%, если я не ошибаюсь, то он вот эти минусы все один только канал вытягивает. Да? То есть все остальное работает в плюс, поэтому и выходит вот такая рентабельность. Так, хорошо. Это мы прошли. Теперь, где у меня. Да, и соответственно уже более такая топы сигналов, то есть вы будете видеть, какие пары лучше всего срабатывают, вы видите процентность, вы видите средняя потеря какая-то у сигналов и увидите среднюю прибыль от сигнала, да, то есть от одного, в частности, вот. И соответственно средний показатель риска, то есть вы видите риски за сутки, за неделю и за год, то есть сколько просадка была максимальная. Вот, вы также видите, сколько сделок было в неделю, сколько сделок а сколько дней самая длинная сделка была, то есть, которая 6 дней держалась, там или там месяц, я не знаю, да, если мы из нее не вышли, а, максимальная доходная неделя, потому что разные каналы по-разному торгуют, поэтому а, вам там, ну я не знаю, как там дальше будет, надо будет смотреть, чтобы какая-то определенная стратегия хотя бы объяснялась еще тоже, да, вот, и дата регистрации, когда вы а, приступили. Вот, а, да, так вы видите ваш тариф, текущий пароль можете поменять, ну и вот это, наверное, а, а, здесь вы видите ваши отдельные подписки, то есть вы можете еще управлять своим депозитом, часть на какой-то канал, часть на другой канал, часть на третий канал и так далее. То есть тем самым вы диверсифицируете свои риски. Так, ну вот это, наверное, все, что я сегодня вам хотел показать. Так, сейчас секундочку, я повернусь. Так, все, я снова с вами... Так, криптоноид показали. Терминал показали. Приступаем к вопросам и ответам. И у нас с вами буквально 5-10 минут. Потому что немцы там уже начали, они меня еще подождут. Так, на каких языках криптоноид? Русский, английский? Так, как сейчас мы можем начать пользоваться криптоноидом? Сейчас никак. Этот сервис еще на доработке. Предварительно, предварительно он появится у нас с вами в июле. Так, добрый вечер, Троботикс. Когда будут ссылки на покупку токенов до выхода на ICO? Ссылки уже есть. Александр, вам необходимо связаться с вашим наставником и у него взять ссылку. Если он не взял, пусть он вас дальше перенаправит. То есть постарайтесь это сделать ну, максимально, ну, что я, как вам сказать? то есть максимально корректно по отношению друг к другу. Да? Толя, как зайти на SEO? Так, это... Все, кто... Моя первая линия, понятно, они мне первую линию сами обращаются, я вам дам ссылки и дам консультанта, кто вам поможет там все это сделать. Так, на данный момент времени в реферальной ссылке кабинетов отсутствует слэш... слэш поля доменного имени, это иерархия редиректа. Интересно, почему? Через техподдержку ответа получить не получается. Я не до конца пойму вопрос. Так, на, момент, на данный момент времени. Сейчас, ладно, я его скопирую, сразу же отправлю. Пусть, я в тех команду сразу же отправлю, потому что это, смотрю, не для меня вопрос. Я же не техник. Я просто умею с ними разговаривать. Переводчик для техников. Так, пока я жду ответ. Так, можно этот вебинар максимально быстро смонтировать, чтобы использовать поставшиеся оставшиеся дни апреля для... Я попрошу, чтобы вы просто не закрывали все. Сереж, проследите, пожалуйста, чтобы вебинар тут не закрывали. Он у нас открыт, будет прямо вот как только закончится. Прям по этой же ссылочке. Вот, если... Прямо по этой же ссылке он доступен всегда на канале. Не забудьте, кстати, подписаться на канал и поставить оповещение о выходе новых видео. Просто я видел, что иногда вебинары даже отсюда закрывают, поэтому... Лучше его оставьте, да и все. Так, Анатолий, мы отправим локальный офис в Таджикистане и хотим заняться переводом на таджикский язык. С чего нам начать? Моя почта... Можно ваш Телеграм Анатолий для обсуждения? Нет, я не даю свои телеграммы. у нас для этого есть техническая команда. У нас сейчас э, ком, ком, команда выросла на 42 тысячи человек, вы представляете, если я сейчас дам свой телефон, что у меня начнется, а кто будет заниматься политическими вопросами, юридическими, э, когда мне это все делать? И это нереально. То есть старайтесь добиваться все через своих наставников и через службу техподдержки. Так, будет ли обучение по криптоноиду? Да, будет. Так, иерархия создается не за счет домена, а за счет адреса вашего спонсора. Ну, да. адрес эфира имеется в виду. А, вы, ну, меня уже запутали сейчас, адрес эфира, это мы про, про боты говорим, ой, про боты, про ICO, да, там так делается, там потому что идет полностью все на смарт-контракте, да, то есть, соответственно, если я сам не принимаю участие в при ico то я и не могу никому дать ссылку, потому что у меня у самого еще нет смарт-контракта, то есть мне, мне его еще не присвоили, вот, и поэтому э, это только подходит тем, кто э, от одного эфира зашел, то есть один эфир, сейчас эфир же там подрос, я не знаю сколько, там 500 долларов с чем-то, да, так, обязательно Basic и бинар. Не могу найти в кабинете уровень доступа Basic+. Plus. А, да, Basic+, plus это означает, что у меня есть Basic, вот самый первый уровень доступа, и у меня есть там галочка справа, что принять участие в бинаре, то есть 0.01, если не ошибаюсь, 0.01, и туда у вас есть бинар. Вот Как отдельный уровень доступа мы еще это не выводили, в будущем это будет добавлено. В общем, техническая команда мне сказала. Не знаю даже, что сказать, даже смысл сообщения не понимаю. Но так же, как и я, не понял. Постарайтесь сформулировать это правильно, и я тогда дам ответ. Так, это я, Евгений. Это я, Евгений. Окей. Редиректор, там тут никакого нет техники, ответили. Так, стоимость криптоноида включает стоимость подписки на каналы с сигналами. Да. Так. Быть. Кабинар, ВК, ваша внизу под да. так давайте я лучше сверху еще почитаю там где вы начали писать так очень нравится хочется сигналы за подписку продают да то есть, сигна... то есть у вас у вас подписка на сервисе будет да то есть все там уже включено там все детали правила все будет тоже описано то есть сейчас не, не старайтесь сейчас сдаваться в детали. Сейчас нужно понимать, что сервис офигенный, сервис вовремя и сервис нам а, по более выгодным условиям, чем там за пределами сообщества. Вот это сейчас нужно знать. То есть я, я понимаю, что всем охота все и сразу. Но учитесь работать сегодня и здесь и сейчас. Потому что... Я вам вот, я там читаю пока, я вам так вот по-свойски расскажу. Я же тоже все этапы прохожу, как любой из нас. То есть у меня был этап, когда я вообще не знал, что такое бизнес, я реально не понимал. У меня были этапы, где я уже думал, что я понимал. У меня были этапы, что я уже понял, что я думаю, что я понимаю. То есть, короче, все этапы, все проходятся по это. Со своего опыта вам скажу точно. Не старайтесь зацикливаться на том, что будет там когда-то. Старайтесь жить сегодня. Да? Вот, что я сегодня могу сделать, чтобы стать лучше, да? что я сегодня могу сделать для того, чтобы моя организация выросла. Что я сегодня могу сделать для своих людей, чтобы у них организации тоже выросли? Понимаете? А если мы сейчас с вами начнем сидеть и жить в будущем, то есть, вот почему, например, мне, конечно, вы думаете, вот мне неохота с вами поделиться, вам все рассказать, как это и как-то. Конечно, охота. Но мне каждый раз приходится все сдерживать. Почему? Для того, чтобы вас самих же спасать. Получается так, что какая-то часть умеет обращаться с информацией, но очень маленькая, там, я не знаю, процентов, 10, может быть, из всех людей, а 90% не умеют обращаться с информацией, да, и, соответственно, начинается такой режим ожидания, то есть здесь не надо ничего ждать, то есть мы все работаем, сегодня выкладываемся, у каждого из нас есть какая-то функция. Если твоя функция в сообществе, например, разговаривать с техниками, моя в частности, то я занимаюсь этой функцией. Если моя функция находить новые удобные партнерские связи для сообщества в целом, я занимаюсь этим. Если моя функция строить сеть, да, то я занимаюсь построением сети, то есть я не думаю, я не жду, я просто делаю максимально эффективные действия, понимаете? И поэтому, например, вот кто-то говорит, Оля, вот, конечно, ты вот чего не возьмешь, у тебя все работает. Да, конечно, я объясню, почему, потому что я сегодня живу и здесь, не вчера, не завтра, сегодня я делаю максимально практические действия для того, чтобы максимально улучшиться прямо сегодня, понимаете? А потом я работаю, делаю то же самое для своих людей, кто со мной рядом. А потом для их людей. И вот так вот с утра до ночи. Вот И мне не надо для этого ждать, когда выйдет какой-то сервис. У нас уже с вами обалденная площадка, на которой классные тренера, которые приходят больше и больше. Площадка, увидите, начинает приобретать образ, что она самостоятельно скоро начнет развиваться, благодаря нашей помощи, понятно же. Ну и так далее. Вот Я вот о чем больше. Поэтому не, не обманывайте себя. Это... Это такое, такая игра нашего подсознания и нас любимых, да, то есть мы стараемся себя не нарушить, не делать себе больно, не ну, быть максимально комфортно в какой-то зоне сидеть и все. Ну, можете так делать. И это не хорошо не плохо, то есть это ваш этап развития. Вот, но среди нас есть люди, которые могут сейчас понять, ну, получить прямую рекомендацию к действию. И вот если вы, например, относитесь, относитесь к категории людей, которые. Ну, вот, хотят максимальный результат получить в ближайшие сроки, то не надо ждать завтра криптоноида и не надо смотреть то, что было вчера. То, что мы сегодня делаем, это, ну, такого нету в мире больше. И поэтому на нас и нам некого и ни не с чем сравнивать. Поэтому что мы делаем? Мы занимаемся тем, чтобы максимально комфортно и максимально правильно действие делать прямо сегодня. Я вот о чем. Так, сейчас я еще быстренько прочитаю. Дядя, дядька молодец по, по делу. Благодарю. Так, тот же вопрос: Не видно реферальных токенов на проверке. Только те, которые купили сами. Ребят, скажите, пожалуйста, мы сейчас говорим именно о ICO. Если да, то через своих спонсоров выйдете. Я вам дам помощника и вам все это проконсультируют и покажут. Я же сам этим не занимаюсь. Кстати, вот и вам вот рекомендую. То есть для себя что-то прикупили и все. Так, а когда будут реализовываться приложения, по которым голосуют из личного кабинета? Сколько голосов нужно на нам брать? Смотрите, Илина, мы не знаем сейчас конкретные схемы по голосованию. То есть этим занимаются отдельные люди. Когда, это, когда эти люди напишут проект, мы будем обсуждать этот проект. Когда мы этот проект будем обсуждать, мы будем находить какие-то неточности и улучшения, и будем это улучшать. А вот когда будут... Я всегда так говорю, вот когда будут, тогда и будут. Опять же, видите, вот, или сейчас вот я только что проводил целый текст на тему. Нам не надо ждать того, когда-то, что будет. А нам сейчас нужно следить за тем, чтобы у меня сегодня здесь в кошельке было Каждого из нас, понимаете? Вот что толку даст вам знание того, что будет потом, когда-то может быть? Поможет вам дальше сейчас прийти или нет? Вот просто сами себе на вопрос ответите: Подсознание скажет, да, конечно, поможет. Конечно, оно уже хочет вас защитить. А, а, а и, и сознание подцепит, скажет, конечно, если я не знаю, что будет там, как я тогда буду делать. Да вот так. Чем меньше знаешь, тем больше у тебя объем. Так всегда еще было. Пожалуйста, вашего финансового помощника. Это не финансовый помощник. У нас есть консультант из службы поддержки, который помогает, который помогает разобраться с покупкой и со смарт-контрактом. Все. вот. А помощник у нас здесь даже на вебинаре сегодня присутствует Сергей Андреев. Вот, вот он настоящий финансовый помощник. Для того, чтобы воспользоваться его услугами, заходите на сайт easy-biz.com, находите финансовую грамотность, Сергей Андреев, пристегивайтесь, берите там. Ручку-листочек и впитывайте. Вот там будет ваш помощник, он вас там ждет ждет. Так, автоматическая торговля на криптоноде будет доступна. А сначала будет а, полуавтоматическая, то есть вы будете принимать решение, брать или нет, в будущем в перспективе будет автоматическая. А, так, реферальный только начинает сразу или после 20 мая. Э, надо уточнить, сейчас я запишу себе. Я, Возможно, что и после. Ну, а возможность сразу. Я еще не контролировал. Я, мне ну, у нас 500 тысяч других задач. Это же просто ну, по секрету всему свету для наших людей рассказали, что есть такая возможность до ICO закупиться. Так, когда... Сейчас я запишу. Начисляется токен... Я запишу потом, если что, дам ответ группе. Так, я понял, уже ответил. Так, вебинары в записи на ipad не... не, не может быть. Вебинары в записи на ipad не работают. О тех команде больше вопрос. Вебинары не могут не работать на ipad потому что они работают на ipad потому что мы там свою технику никакую не используем. И я вот тоже не используем. То есть оно работает и на ipad и на всем. Надо вам уточнить просто почему. Так, ну все, друзья, я вот вижу сейчас новых ответов, уже, вопросов уже нет, еще раз, сервис я вам сегодня показал, я думаю, из того, что вы сегодня увидели, вы уже понимаете, что никто не шутит, и доступ с Basic Plus будет закрыт 30 апреля. И, скорее всего, месяц еще продержится на VIP, и потом это будет платная услуга на ежемесячной основе. Поэтому это именно для нас было выторгано, для сообщества используйте этот шанс. Второго такого не будет, это уже точно. В общем, с моей стороны все. Очень круто, что сегодня у вас у такого большого количества людей, сегодня 343 человека, получилось. Вы большие молодцы, на самом деле. И я желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все у вас получалось. Очень важно, в Турцию уже многие начали заказывать билеты. Кстати, я думал, что я не буду, я буду там приезжать, в Турцию. В Москве в пятницу будет мощнейшее мероприятие, все, кто рядом, или у вас есть друзья, там отсылайте всех туда. Там, там, там, там София Львовна Раевская будет, там Юра будет, там Володя Шайрман будет, там э, Вячеслав Поляков будет, там реально офигенный просто спикерский состав. То есть я вот сейчас разговариваю с, с ребятами, которые были в Киеве на мероприятии, там просто вообще очень людям понравилось, очень. вот э, И вы знаете, у нас такая тенденция, то есть все мероприятия, которые мы делаем, они э, каждый раз становятся лучше лучше и лучше а, да кстати вот интересно еще насчет минимальной выплаты а, в битка то есть это связано с системой то есть для того чтобы система работала так как нам это необходимо выплачивается именно вот так это именно на вывод потому что а, изначально мы делали а, это все в, в мануальном режиме и в мануальном режиме когда приходили запросы на вывод 0.000 там я не знаю сколько там нулей мы просто, ну, как зашивались, и поэтому включили такое ограничение. Я насчет 0.2.5 еще раз уточню. 0.02.5.7. Сейчас запишу просто. А я там еще на вопрос один отвечу, который задавали по поводу фитнес-марафона. Сейчас Толя закончит. Давай, я... Я, все, я все, я все, я все. Все. Ну тогда, друзья мои, давайте плюсики, обладествменты, аплодисменты Анатолию в чате прям, чтобы чат гремел. Спасибо Толь большое за ну, с за классную информацию. Вот. Ждем тогда, что в следующей неделе новости, я думаю, будет еще больше. В следующей неделе в понедельник будут новости. Не знаю больше или меньше, я знаю, что у нас вся команда работает на выкладку. То есть, например, я вот смотрю как по себе, то есть я детей в этом году видел меньше чем три недели. Почему это? Потому что переговоры, встречи, заботимся о том, чтобы весь концепт работал с разных сторон. Также и тех команда наша работает и субботу, и воскресенье, и вообще, и ночью, и то есть в постоянном режиме. Также пиарщики наши, посмотрите, какие видео были сделаны. Те видео, я, кстати, увижу, вот вы даже не используете их в своих социальных сетях, хотя они сделаны для этого. Вы можете вставлять там реферальные ссылки свои снизу, то есть вы можете туда приглашать людей, заинтересовывать этим. Фотографии выложили, я не вижу ваших фотографий в социальных сетях. Или, может быть, вам не рассказывал никто, что это важно. У вас есть фотография, где-то вы красивый, где-то вы на мероприятии, и вы пишете, что вы думаете, какие у вас мысли, то есть социальная активность своего рода. Да? Лайкайте других коллег, например, подписывайтесь на хэштеги изи-бизи, потому что да, вы видите все сообщество, кто чем занимается в том же Инстаграме, например. Да? Также эти видео можно использовать. Наверное, нужно школу проводить отдельную, да, Сережа? По-любому надо, очень многие реально вот... ну, Просто не знают люди, да, но мы потом просто кругленькие, прикругленькие суммы для того, чтобы у вас это все было. Вот постарайтесь это максимально удобно для себя использовать. Все, друзья, я пойду, у меня там немцы уже сейчас начнут это кашлять, то они и так бедные, им там всего во вторую очередь приходят сначала. Все, есть спасибо большое, до новых встреч, до понедельника пока. Всем пока. Друзья мои, ну а я...